Здорово. Ну... Как ты? Вот и подошли новогодние праздники к концу, а это значит, что пришло время вернуться к учебе, пришло время вернуться к своей работе и к своим повседневным делам. Ну а я тем временем продолжаю пилить для тебя все больше и больше новых крутых видосов. В сегодняшнем ролике мы с тобой обсудим создание нашей ютуберской семьи на девятом сервере Барвихи РП. Также мы обсудим переслет бизнесов, который проходил буквально в эти выходные. Какой бизнес поймал лично я и какая финка у данного бизнеса? Ну,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 ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке сообщества в эту субботу. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Многие до сих пор задаются вопросом, что же я сумел поймать на открытии девятого сервера. В принципе, все те люди, которые были на моем стриме, который проходил как раз таки на открытии девятки, уже давно в курсе, что я сумел поймать. В курсе, что я задонатил довольно немаленькую сумму денег. И первым делом я пойм себе топовую сим-карту с зеркальным номером 4304. Также я приобрел себе vip статус и немного коинов потратил на то, чтобы поднять третий уровень. Прикупил себе квартиру в элитном доме около альфа банка на первом этаже, чтобы в дальнейшем я мог спавниться около работы инкассаторов и фармить валюту. Ну а также прикупил себе топовый домик в деревне железнодорожной, это первый дом слева, который мы уже также разыграли на моем стриме, у нас уже есть победитель.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 Все победители за прошлую неделю были опубликованы на моем канале во вкладке сообщества ну а самое главное мы очень долго на стриме пытались поймать какой-нибудь топовый бизнес я был настроен именно на один какой-нибудь топовый безак все кто были на стриме видели как нам тяжело это доставалось ведь на открытии было огромное количество донатеров на мое удивление люди за донатили реально какие-то немыслимые суммы денег было то чего не было к примеру на 08 сервере абсолютно все бизнесы, которые были на девятке, были разобраны в первый же вечер. Изначально я был настроен на какой-нибудь банк, но к сожалению, оба банка забрали за какие-то немыслимые деньги. Мы пытались поймать магазин одежды, мы пытались поймать таксопарк, и тоже у нас из этого ничего хорошего не вышло. Но к моему удивлению, в самый последний момент, когда на сервере осталось всего два бизнеса, такие как торговый центр и автошкола, самый дорогой безак на проекте на сегодняшний день, я поехал из последней надежды ловить торговый центр. Многие люди меня пытались поддержать, очень много людей мне накидывали деньги, пытались накидать через обменник, накидывали через спай, реально накидали огромную сумму денег. Даже ютуберы стали помогать и давать деньги в долг, опять же с разрешения администрации проекта. Огромное спасибо за поддержку всем тем, кто мне хоть как-то пытался помочь. Но самое смешное, что кроме меня торговый центр даже никто не попытался ловить. К моему дикому удивлению я словил данный бизнес по ГОСу, и мне совершенно не понадобились никакие деньги игроков, и на следующий день я полностью раздал деньги, вернул всем долги. Финка у торгового центра 1 миллион 400 тысяч в сутки. Это гораздо больше, чем финка у банков. Это приблизительно такая же финка, как и у шинки или же покраски. ТОП-3 бизнес на проекте, чему я, несомненно, остался крайне доволен. Но, к сожалению, даже этих огромных денег, которые капают мне каждый день. сейчас Сейчас конкретно в этот момент катастрофически не хватает. Все эти деньги с сфинки улетают в нашу ютуберскую семью. Семью, которую мы создали с такими ютуберами как Каспер Ван и Мишка Плюшевый. Потому что уже сейчас на старте сервера очень важно раскачать максимально свою семью. Очень важно приобрести топовый особняк, очень важно закупить автомобили, чтобы у вас, у наших зрителей была возможность пользоваться данными автомобилями бесплатно и спокойно передвигаться по городу и поднимать денежку. Очень важно заниматься закупкой монет и продвигаться по рейтингу мы уже скинулись с пацанами и приобрели топовый особняк конкретно последний особняк на рублевке слева сейчас ты видишь на своем экране где он конкретно находится это 20 паркинг очень крутой номер и мы уже начинаем заниматься пополнением нашего семейного автопарка на данный момент мы пока не видим смысла закидывать в него какие-то бензиновые тачки потому что просто напросто большинство их не будут заправлять и начнем мы пока что с закупки самых дешевых электрокаров а Именно с таких, как Nissan Leaf. В дальнейшем машины в автопарк будут добавляться, конечно же, подороже. Пока что, как я тебе уже и сказал, абсолютно все деньги уходят на развитие нашей семьи. Я еще постоянно остаюсь должным. Мне просто-напросто катастрофически не хватает денег. Но я, в принципе, и рассчитывал на это, когда донатил на ловлю какого-нибудь топового безака. Я говорил тебе, что мы поснимаем путь бомжа и попробуем сами уже себе заработать на второй бизнес. А первый бизнес у нас будет именно для семьи для ее развития и дальнейшего продвижения на проекте. Также я уже занимаюсь созданием группы ВК для нашей семьи. Еще одна важная новость – то, что буквально в эти выходные происходил массовый переслет бизнеса. К моему удивлению, целых 10 бизнесов ушли опять на аукцион из-за серьезных нарушений на проекте во время слета и ловли данных бизнесов. Слетала одна лавка, слетала одна закусочная, слетала целых 6 заправок. И самое главное, слетал один такой топовый бизнес как автосалон. Насколько я знаю, 4 АЗСки словили просто-напросто по ГОСу и лишь за 2 бились до каких-то немыслимых сумм. Одну из этих АЗС также забрал Мишка Плюшевый и также по ГОСу. Это показатель того, что донатеров на девятом сервере становится все меньше и меньше, донатеры уже в принципе получили то, что хотели, хотя их было достаточно огромное количество. А это означает, что уже буквально через неделю-две и Экономика начнет приходить в нормальный вид. Большие деньги уходят с 9 сервера. Те большие деньги, которые сейчас остались у донатеров, уже вовсю переводятся просто-напросто во вложение чего-либо. Автосалон, кстати, забрал такой игрок, как Алекс Чирик. Человек, который донатил огромную сумму денег на открытие и поймал такой бизнес, как автошкола. С государственной ценой в 100 миллионов рублей. Кстати, автосалон он также забрал по ГОСу. Уже просто-напросто не было конкурентов с такими огромными деньгами. Опять же повторюсь, донаты уходят, денег становится все меньше и меньше соответственно мы с тобой ожидаем уже в ближайшем будущем более-менее адекватную экономику естественно я на переслете ничего не ловил так как я тебе уже сказал ранее я раздал все те деньги которые мне давали в долг и больше ни на что другой я не претендовал я словил один бизнес все я остался доволен мне хватит Но второй бизнес мы с тобой будем уже зарабатывать в будущих сериях нашего пути бомжа очень рассчитываю очень надеюсь на адекватную экономику в дальнейшем ну а как там будет? выстраиваться экономика мы с тобой уже увидим в следующих видео. Ну а на этом у меня для тебя пока что все. Вступай в нашу ютуберскую семью и следи вместе с нами за развитием девятого сервера. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!